Китай модернизирует копию истребителя Су-27 до уровня J-11D Safar, в ходе становления собственного военного авиастроения Китай полагался на имевшиеся на то время образцы боевых самолетов, главным образом российские и американские модели. Одной из них был советский тяжелый истребитель Су-27, который в результате лицензионного копирования превратился на местных производственных мощностях в J-11. В рамках программы импортозамещения оборонка КНР наладила выпуск ряда собственных узлов и агрегатов J11 и внесла ряд усовершенствований в самолет, новая RLS, система управления полетом, оптико-электронная прицельная система, ИНС и индикация данных на стекле и дисплее, впрочем, сохранив основные параметры Су-27. Данная версия получила обозначение J11B. В 2015 году стало известно о новой модификации J11D, основным приобретением которой стало РЛС с активной фазированной антенной решеткой, АФАР вместо импульсно-доплеровского радара, что оставляет далеко позади оригинальный советский Су-27. До уровня J11D доводится J11B из имеющегося парка. С конца 2019 года данная версия все чаще встречается в официальных фото и видеоматериалах. Регулярные появления улучшенного истребителя указывают на масштабную программу модернизации, указывается в издании Global Times. Как поясняется, внешне его можно отличить от g 11 b белой раскраской головного обтекателя, у предшественника он имел черный цвет. RLS Safar, активная фазированная антенная решетка, установленная на g 11 d позволяет обнаруживать цели на большей дистанции и углах, обладать лучшей осведомленностью о ситуации и более мощными средствами защиты от помех. Кроме того, как указывается в издании, новая РЛС позволяет применять усовершенствованную дальнобойную ракету класса воздух-воздух pl 15 Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.